Приветствую тебя! Это обзор от Mob .ua, и я Трэш. В преддверии выхода новой анимационной ленты Turbo от DreamWorks, студия PickPock выпустила игру Turbo Racing League, в которой тебе предстоит побывать в раковине улитки. Приступим! Внимание! Я вас отогнал! Да -да -да! Хвала небесам, в ней есть Нитро, иначе это была бы очень длинная игра. Сюжетная кампания делится на 4 этапа, в которых тебя ждут 9 треков с различными заданиями. Помимо традиционных гонок на перегонки и время, в игре присутствуют два уникальных режима. Слалом, это прохождение через ворота на треке, и гонки с лимитом топлива, в которых тебе предстоит собирать по пути банки с энергетиком, дабы не заглохнуть посредине трассы. Это уж точно не заставит тебя заскучать. Также присутствует режим режима заездов, итоги которых отправляются прямиком в онлайн таблицу рекордов. Кроме того, здесь, как и в любом уважающем себя рейсинге, присутствует система улучшений прокачки авто. Ну, в нашем случае раковины. Мы можем обвешивать нашу улитку кучей стильных турбин и спойлерами, которые служат не только украшением, но и существенно влияют на показатели скорости, управления и разгон. Также в игре есть масса декоративных улучшений, среди которых можно изменить цвет неоновой подвески ракушки, внешний вид и даже пол твоей улитки, благодаря которым ты сможешь сделать свое уникальное альтер-эго в мире скоростных турбоулиток. Но все эти улучшения требуют помидоров. Почему помидоров, наверное, стоит посмотреть фильм. В любом случае, это местный аналог валюты. Их ты можешь собирать на трассе во время заездов и получать как награду за успешное прохождение этапов соревнований. А не хочешь собирать, плати денежку. Техническая сторона представлена приятной мультипликационной графикой и целыми четырьмя известными способами управления, в том числе и с помощью акселерометра. Сама Turbo Racing не претендует на лавры гоночного симулятора, но вполне уверенно справляется с ролью добротного казуального развлечения. А забавная атмосфера улиточных гонок оставляет приятное послевкусие и радует глаз при весе в 40 мегабайт. В итоге, если хочешь убить пару лишних часов, не отвлекаясь на сложный геймплей и донат, Turbo Racing League — это эталонная казуалка, в лучшем смысле этого слова. Вот и все, что я так хотел тебе рассказать. Если тебе понравилось, качай, ставь лайк, подписывайся на канал